Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий, и тема сегодняшнего видео – иммунитет растений. Уж насколько эта тема вызывает много споров и толков среди людей. А все только потому, что подсознательно каждый из нас чувствует некую аналогию иммунитета растений с нашим с вами иммунитетом. И это на самом деле правильно. Ведь не зря о здоровых людях говорят «здоров как дуб». Итак, поехали. Иммунитет растения, так же как и иммунитет человека, имеет вполне четкое деление на два типа. Это пассивный иммунитет и активный. Пассивный иммунитет растения – это та защита, которая обладает растение, которая есть у него всегда. Вне зависимости, повстречалось растение с патогеном или нет. Активный же иммунитет включается только тогда, когда растение повстречало злого, паразита или же какую-то болезнь. Пассивный иммунитет, как пример этого иммунитета, это, конечно же, целостность и толщина коры, как и толщина и целостность нашей с вами кожи. Чем толще кора, тем, чем лучше ее питание, тем лучше растение может защитить себя от проникновения различных патогенов, болезней, грибов, которые проникают через кору. Если же есть различные трещинки, туда легко попадает зараза. И именно за этим мы должны следить у себя в огороде, чтобы все раны и все трещинки своевременно заделывались. Для того, чтобы следить за корой растений, мы используем различного рода побелки. Побелка, она не только заделывает трещины и непосредственно мешает проникновению патогенов и болезней, но она также и мешает свободному передвижению различных вредных насекомых, а также перенос патогенов на лапках хороших насекомых, которые, ползая, могут переносить и споры патогенных грибов, ну и, соответственно, различные бактериальные инфекции. То же самое касается и листовых пластинок. Здоровый лист покрыт толстым слоем воскового налета, и именно он обеспечивает препятствие для проникновения патогенов и различных заболеваний в листовую пластинку. Точно так же можно проследить аналогию с человеческой кожей, которая покрыта с выделением сальных желез, то есть неким слоем жира, который выполняет защитную функцию. В листовой пластинке имеются устица, через которую растение дышит, вернее дышит лист. Через устица во внутрь э, листовой пластинки, во внутрь листика проникают СО2, то есть углекислый газ, и э, выходит кислород, который уже непосредственно используется нами для дыхания. Так вот, через устица, которые, по сути дела, являются такими воротами, которые, если вовремя не закрыть, то туда обязательно просочится какая-либо инфекция. Так вот способность растения быстро и плотно закрывать устицы тоже относится к пассивному иммунитету. Вполне прослеживается аналогия с человеком. У нас на коже тоже есть поры, выходы различных потовых желез, сальных желез, куда с большим удовольствием могут заселиться различные кожные инфекции, кожные даже клещи, вызывая воспаление, покраснение и прыщи. Именно поэтому листовые пластинки не должны касаться почвы, поэтому мы э, всегда стараемся нижние листья, которые опускаются, обрезать, дабы эти листики не служили воротами для инфекции. Пассивный иммунитет может обеспечиваться и плотностью растения. Что это такое? В погоне за большим урожаем мы очень часто перекармливаем растение азотом. Так вот, если азота слишком много, растение очень быстро набирает массу и становится рыхлым. А рыхлые ткани растения становятся легким, э, легкой добычей для патогенов. Листовая пластинка, внутри которой слишком много пор, излюбленное местообитание гиф патогенных грибов. Не правда ли? Аналогия с человеком. Теперь мы поговорим о соке растений. Едкий сок растения, такой как у одуванчика, у чистотела, или едкий запах, как у, допустим, бархатцев, он служит отличным отпугивающим средством для различных паразитов и вредных насекомых. Поэтому настои из них, в принципе, являются довольно доступным и, главное, бесплатным средством для защиты растения от различных заболеваний. Некоторые растения, нужно сказать, содержат довольно обширный список различных ядов, которые называются алкалоидами. Кстати говоря, допустим, тот же кофеин в кофе или ряд наркотических соединений в растении тоже являются алкалоидами и призваны отпугивать, либо отравливать насекомых, травить их или не допускать заражения или же уничтожения растения. Среди таких э, токсичных для некоторых вредителей соединений растение вырабатывает э, всем известные нам смолы, различные дубильные вещества. Вспомните дуб, э, также э, летучие органические соединения, называемые фитонцидами, которые отпугивают много, множество патогенов же вспомните чеснок, который своими вот этими вот запах непосредственно чеснока как раз и обеспечивается летучими соединениями фитонцидами. Но, как показывает практика, каждое из таких веществ обладает действием на узкий спектр вредителей. Поэтому и чеснок, который по сути дела является примером фитонцидосодержащего растения, тоже поражается болезнями. Поэтому растение должно использовать в комплексе все свои защитные приспособление пассивного иммунитета. Ну и, конечно же, этот разговор был бы слегка неполным, если бы мы не коснулись активного иммунитета. На самом деле, активный иммунитет у растений есть, так же, как и у человека. При этом он достаточно не изучен, о нем много споров в научной среде. Но, тем не менее, конечно же, растение не может вырабатывать антитела так, как мы, и от коронавируса мы его не привьем. Однако, показано, что если на растение подействовать с ослабленным каким-либо патогеном, то в случае контакта растения уже с нормальным патогеном у него будет больше шансов выжить вообще этот эффект связывают с наличием на клетке у растения эм, рецепторов это такие своеобразные антеночки которые могут узнавать и соединяться с частями патогенов то есть даже с какой-либо молекулой с какой-нибудь частичкой на поверхности вредителя и в ответ на это соединение передается сигнал внутрь клетки, и внутри клетки уже запускается цикл реакций химических, которые приводят к выделению различных веществ, в том числе гормоноподобных. Это такие вещества, которые в мизерной буквально, концентрации вырыв... оказывают грандиозный эффект на множество различных физиологических функций растения. Активный иммунитет. Связан также и с воздействием вот этих вот гормоноподобных веществ на способность растения активно всасывать воду, минеральной соли. Как это э, повлияет на борьбу с патогенами? Если растение начинает в стрессе активно впитывать воду, оно повышает тургорное давление в каждой клеточке. Это давление, внутреннее давление в клетке сока. Такие клетки менее подвергаются атаке патогенов и даже грибных гиф. Ну и последнее. Вспомните, как по-разному мы с вами реагируем на алкоголь. А ведь алкоголь это яд. Растение способно реагировать на различные метаболиты, то есть выделение патогенов и вредителей, запуская реакции химические, которые вот эти вредные вещества может разрушать. Это тоже связано с активным иммунитетом растения. И вот все эти Пассивный и активный иммунитет растения зависит от того, насколько здоровое растение, насколько мы обеспечили его питание гармонично и, главное, полноценно. На этом я пока заканчиваю о том, как поднять иммунитет. И что мы можем делать вообще с этой информацией, я расскажу вам в следующем видео. видео. А пока подписывайтесь, если вы это еще не сделали. Ставьте лайки, если видео было вам полезно. И развивайте себя. До скорой встречи.